Здорово, чувачки, с вами я, Страйкич, и это вновь крипипастовые приключения в Майнкрафте. И, наконец-таки, наступила долгожданная десятая юбилейная серия по этому летсплею в Майнкрафте. Сзади меня вы можете наблюдать елочку вот такую вот небольшую и сундуки, которые раскрашены в зеленый цвет. Я, кстати, не знаю, это сам Майнкрафт решил так сделать, или это я случайно установил текстуры на вот это? Ну и, друзья, я хочу всех вас поздравить с Новым Годом. Новым 2022 годом. Да, 2022 год, а я снимаю летсплей по Майнкрафту в стиле 2015 года. Хочу вас всех поздравить с Новым Годом. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы у вас в жизни все было прекрасно и все было замечательно. Надеюсь, этот год будет полон радостных событий, а не печальных... Да что, блядь? Это что за херня?! <смех> Ебануться И там два тролля каких-то Да, кстати я, я забыл сказать Я добавил новые моды Поэтому Естественно у нас новые моды А, <смех> да, Фред и Фред У нас появилось два Фреда, я вот забыл совсем сказать Я им там поставил два столика Два столика Что ты несешь, придурок Хотя, если по логике вещей, то как бы Два столика с одной ножкой И два стульчика ну и, естественно, здесь у нас теперь два Фреда. По-моему, в прошлой серии я вам, я вам их показывал. И, возможно, вы будете слышать всякое шмыгание моим носом. И, по-моему, у меня что-то с голосом не так, но кому ли не насрать, да? А, вот. Учитывая то, что наступил Новый год. Все-таки праздничное настроение. Правда, в этой коробке так и не скажу, что у нас праздничное настроение. Хотя два сундука, елочка. Чем мне новый год? В общем, давайте сейчас я посплю у себя в кроватке, и на утро я вам покажу, ну, вернее, на следующий день, я вам покажу все новые достоп достопримечательности, которые я построил на этой карте. Но перед началом давайте спустимся в подвал, где у нас. А какого хера? Где смайлдог, не понял? Открой. Подожди, я не помню, чтоб я убивал смайлдога. Куда он пропал? Отлично! Отличное начало серии. Я вот зашел поздороваться со смайлдогом, а он послал меня нахер. Классно. Так, ну на втором этаже мы уже побыли, там, ну, кроме елки, никаких изменений не произошло. Ну, новогодние сундуки. Два Фреда. Я теперь их так, и на... так их и назвал, Фред и Фред. Замечательно. Кстати, у них есть одна замечательная фишка, которую я, возможно, в этой серии покажу. А возможно. нет. Так, ну давайте пойдем э, на улицу, естественно. Там первая новая построечка. Это... Не убивай меня, пожалуйста. Это гараж. Да, я построил, наконец-таки, гараж для машины. Э, здесь должна стоять... Красный сундук. Вот машина прекрасная, замечательная. Вот. Э, я ее не стал ставить сюда, потому что мод является немножко баганом и если поставить машину есть шанс того что она сама по себе сломается и мир крашнется а мне этого не надо а ты добрый а, блять ты добрый у меня не трогает классно спасибо братан да я по-моему не договорил я скачал мод на вот таких существ то есть помимо этих троллей тут существуют у нас э... у нас тут существуют всякие медведи новые рыбы, в общем, куча разных интересных э, существ. даже есть призраки. ну, в общем, гараж я вам показал вот э, такой замечательный красивый и классное проседание fps. -а. так, э, следующее, что я хочу показать, но ну, это малое изменение, да и в принципе, чё, я добавил просто табличку, которая называется "Шахта Криперов". ну, так сказать, обозначил это место для самого себя же. классно, да? Вот что я хочу показать, это вышка, которая сделана очень криво, но так или иначе это вышка возле Железного Каньона. Вот. Железный Каньон я обозначил таким образом, то есть две деревяшки и Железный Каньон. Ну, ничего удивительного. Здесь никаких изменений не произошло. Классно, как это произошло? Она, конечно, сделана очень криво, особенно ее лестница, но... Все равно, мне кажется, она, ну, прикольная. То есть, вот, видите, тут есть свои недостатки. Да, я упал. Давайте сожрем яблоко. Есть свои недостатки, но прикольная, как я считаю. И наверху я, по-моему, поставил там стул, стул, кровать и больше ничего, если не ошибаюсь. Да, вот такая вот она кривая. Получилась эта вышка? Да, тут, получается, ящик, э, стул, стол... Верстак, печка, кровать. Ну, ничего особенного. И, естественно, проседание фпс. Ну, как же иначе? Блять, пиздец. rtx карта называется. Что ж, небольшие изменения на этой карте я вам показал. Кстати, было бы прикольно, если бы мир стал снежным. Ну, учитывая то, что Новый год, ну, так, конечно, сделать я не могу. Интересное событие. Я хочу рассказать вам, что мы сегодня будем делать. А Делать мы будем замечательные вещи. Почему так быстро тратится еда? А у меня еды нет. Превосходно. Да, вот столько у меня вещичек. А вот. В этой серии мы с вами будем крафтить дельтаплан. Да. Тот самый дельтаплан, о котором никто не знает. Вот. Давайте посмотрим, из каких деталей состоит дельтаплан. Если я, конечно, его найду, потому что... Тут куча разных модов, я понакачал, я даже не знаю артефакта тут, каменная рожа Я понакачал кучу разного хлама здесь, разных модов и я даже не, не знаю, что мне тут делать, что тут выбирать Я даже не помню, что я вот, вот это устанавливал Ебануться! Чтобы вы понимали, я просто теперь не в состоянии, блять, скрафтить ебаный биплан Я не знаю, по какой причине, но мод, который я установил, начал не функционировать то есть я просто не в состоянии посмотреть, как крафтятся вещи. Он мне их просто выдает. Это то, чего не должно происходить. Итак, настало утро, так сказать, новый день, новое начало. И сейчас я пойду... Я хочу жрать. И сейчас я пойду рубить деревья, потому что, в принципе, тут нам только и пригодятся деревья. В основном. Деревья и палки. Да, то есть, чего крафтятся дельтапланы. А, еще нам понадобится... понадобится кожа. Точно. Потому что нужно, потому что надо. Итак, друзья, наконец-то все готово. Вот он прекрасный би... Привет. Вот он прекрасный биплан. Вот она топливо для этого самого биплана. Мы сможем сейчас спокойно лететь. Так, ну для начала я, получается, скину сюда... Думаю, все ресурсы. Итак, друзья, биплан готов... Он фу полностью функционирует Я его уже заправил Вот, прекрасно, замечательно Давайте кинем топливо сюда И сейчас мы сможем с вами полететь Давайте сделаем вид от этого лица И полетим Ой, Подожди, подожди Ой, подожди, как орёт-то, как орёт Блядь, что ты сделал? Я сделал звуки Майнкрафта очень тихими да. И сейчас мы с вами полетим. Надеюсь, меня слышно. О, -о, -о все, заебись. Так, главное не уебаться прямо сейчас. Так, все отлично. Мы летим с вами. Я вижу снежные горы. А вот вам, кстати, зима. Наконец-таки мы летим на, на биплане. Опять у нас есть бультаплан, правда.. Подожди, подожди, подожди. Правда, из-за графики прорисовки я нихера не вижу, что за херня? Так, я сейчас еще вверх. Просто здесь непонятно, где земля. Бля, а где я? Ой-ой-ой, поднимайся! <с Denis musik> Слушайте, я уже над водой где-то. Давайте развернем. Вы это видите, да? Вы же это тоже видите, да? ОКЕРЕТЬ, Ё-моё! Поднимись, лети. Лети, лети, только не сдохни, пожалуйста. Нет. Давай, давай, давай, лети, лети, лети. У меня что-то развернулся, я. Ох, ё-моё, как это неудобно, слушать. Я ещё так странно гнём. Я не понимаю, где я. Я уже где-то над водой.